Доброе время суток. Наконец-то решилась снять этот ролик. Надеюсь, что не последний. И почему решилась? Имея информацию, которую считаю, что нужно с вами поделиться, меня зовут Ксения. Я практикующий психолог, нумеролог, космоэнергет. много-много еще другого всякого. Это не имеет отношения к этому ролику. Хочу начать с благодарности за то, что вы смотрите. Благодарю Вселенную за то, что есть возможность снимать это видео. Возмущает то, что происходит на сегодняшний день в интернете. Он весь телевидение, интернет кишит информацией, негативной информацией, которую дают нам наши звезды наши актеры, блогеры, просто люди, которые всяческими своими действиями, такими как э, нарисовать э, картинку э, негативную картинку. Я не буду вдаваться в подробности, вы наверное и сами знаете, сколько там всего нарисовано, столько всего снято, таким образом провоцируя людей на негативные эмоции, на негативные чувства. Вместо того, чтобы э, людей э, зазывать к тому, что нужен мир, любовь, э, наша интеллигенция в кавычках э, провоцирует людей, обычных людей на плохие эмоции, плохие чувства, плохие действия, э, любое действие, направленное на негативные, Восприятие другого человека порождает кармические, не побоюсь этого слова, ответственности. Каждый ответит за свои деяния, за свои мысли, за свои поступки, свои намерения. Никто не уйдет, никто заплатив священнику, то, чтобы он отмолил ему его грехи, его поступки, любые деньги, это не искупит. Так что я призываю всех меньше акцентировать внимание, меньше слушать, смотреть эти негативные э, рисунки, видео и тому подобное. Направить свою энергию на позитив в молитве, в действии. Уборка в доме, у кого он еще есть, потому что ну, ситуация сами понимаете какая. Каждый имеет свою судьбу, свою историю. Призываю, прошу, не предавайтесь на негативные... Вещи, которые направлены на то, чтобы разрознить семьи, народы, нации, просто человека. На сегодняшний день, в начале ролика я сказала, что я имею информацию. Да, я не просто так сказала. Эта информация идет от мудрецов. Они не выступают на ТВ. Они не выступают в интернете. Мои учителя которым я очень благодарна э, за то, что они несут правильную информацию и вселяют э, надежду, вселяют э, положительные эмоции и не сойти с ума в это нелегкое время. Э, я также хочу вас попросить, тот, кто меня видит, слышит, э, направьте свои эмоции на положительные, не в отрицание. Потому что если вы даже пересылаете эту картинку э, как кто-то, кого-то где-то дорисовал рожки, где-то дорисовал ножки, э, где-то черные ленты повесил, венки поскладывал на какие-то физиономии и тому подобные вещи, э, пересылая или поддерживая лайками, таким образом вы свою душу... Э, Направляете не туда, а сейчас идет время больших перемен. Сейчас идет экзамен человека на человечность. Могу сказать, с личного опыта: за период этих военных действий, именно до да, военных действий, с моего круга общения 80% людей не прошли экзамен по отношению ко мне да, по, по человечности по человечности к другим людям. Я увидела со стороны своих знакомых, как они в такое время, в такой экзамен, который сейчас Вселенная нам послала, они потеряли свою истинную душу, свои истинные предназначения, потому что каждый на Земле имеет свою карму, свое предназначение, свои испытания. Но они... Почему-то все забыли об этом, что прежде всего мы люди, которые умеют чувствовать, которые умеют думать, но думают, к сожалению, очень мало. Если вам будет интересно, могу разобрать каждый из случаев, разложить причинно-следственную связь. Почему так происходит, что у одних исчезло все, а у других… В принципе, их ничего и не задело. Почему в тяжелые времена экономические, такие как сейчас происходят, одни потерпают большие сложности, других это никаким образом не задело. А это все и есть причинно-следственная связь во всем, то, что человек делает. Людей осталось мало. Человеков, людей, человеков. В основном это не появилось этого слова, как многие говорят, биомасса, которые не понимают, куда они идут, зачем они идут. Просто им показали красную тряпку, они побежали. Им показали, что нужно э, убивать, они убивают. Еще раз хочу сказать: что у каждого человека есть предназначение. Да, действительно, есть люди, которые родились. Предназначением быть воинами, есть люди, которые родились быть учителями, есть люди, которые прирожденные медики. Так давайте не забывать о своем истинном предназначении: и не вдаваться и не опускаться на тот уровень, который не человеки нам диктуют. Они же известные люди, они же блогеры и не только актеры Артисты, на которые с удовольствием ходили вы на их концерты, выступления, смотрели по телевизору. Они сейчас в первые дни этих действий уехали за сотни тысяч километров. Сидят в уютных апартаментах, кафе, ресторанах и тому подобное. В виллах, у кого на что хватило совести. И призывают нас, э, стойте. Отстаивайте, мы же украинцы, мы же патриоты, да, они самые большие патриоты, которые оставили свою страну и оставили обычных людей на то, чтобы они отстаивали их территорию. А как они себе представляют и как вы себе представляете то, что вы идете у них на поводу, свои мысли. Те негативные эмоции, которые они вам передают, вы их усиливаете и таким образом отстаиваете здесь и направляете этот негатив. Это, ну скажем, э, бумеранг, э, это воронка, с которой тяжело выйти. Вам нужно сейчас опомниться, остановиться, не слушать эти высказывания негативные, призывающие к любым видам действия негативного характера а найти в себе силы, сказать, что нет, я человек прежде всего, я люблю, я любим. Выяснить, чем бы я сейчас мог помочь ближнему, родному, самому себе, посмотреть вокруг себя. Обычно все очень близко возле нас, это муж, дети, родители. Может кто-то нуждается больше в вашей заботе, помощи, состраданию и включить свою человечность, а не поддаваться на э, нечеловеков или «человеков в кавычках», которые призывают вас к негативу. Прошу, сама так действуй, по своему примеру, что… Как только мы поддаемся этим страхам, этим ужасам, просматривая э, негатив, мы э, опускаемся в вибрациях. Сейчас идет чистка. Люди низкого э, вибрационных полей, они уходят, они уходят. Кому будет более интересно, я могу э, детально рассказать, как это происходит. Но ну, сейчас я не буду вдаваться в эти подробности. Призываю, постарайтесь сконцентрировать свою энергию на положительные эмоции, на созидание. Есть много подтверждающих фактов. Когда объединяется много людей, например, 100 человек, в один момент призывают к счастью, к любви, направляют эту энергию во Вселенную, она по э, своей энергии, это замеры ученых, э, энергетический столб превышает в тысячу раз тысячи человек, которые направлены в негативные эмоции, которые тоже посылают в космос. Обратите внимание на то, что вы посылаете. Это бумеранг. То, что вы посылаете, то и вам возвращается. Э, вот э, возьмем любую ситуацию от по поводу кармы мать не может понять откуда у ее ребенка заболевание он только родился он маленький болеет печень все так плохо не знают как помочь ребенок под капельницам это живой пример и постоянно в молитвах вся семья спрашивает, ну за что нам Боженька? Не за что, а для чего? А причина была какова? Причина в том, что ее муж взял грех, и она тоже, в плане того, что они настроены были враждебно к происходящим в стране это было какой-то период назад тогда когда еще не было такого большого масштабного события которое есть на сегодняшний день человек ни разу не задумался о том что он в негативе пребывает во время беременности в негативе пребывает во время рождения никак не связывает эти моменты но я Говорю о своем личном опыте, о опыте людей, которых э консультировала, о э информацию и учения, которые давали мне мои учителя. Это все взаимосвязано. Это все есть причинно-следственная связь. Не удивляйтесь, если э что-то происходит негативное. Подумайте, было ли в вашей жизни не так давно негатив. Э его нужно развязать. Есть кармические узлы. Развязывайте, не завязывайте, не отставляйте на длительное время. Призываю. Обратите внимание внутрь себя на вашу положительную настрой вашей молитвы в положительном ключе: поймите, что во Вселенной действует закон бумеранга. Это то, что вы посылаете, то и к вам и вернется. Подумайте о своих родственниках, предках, детях. Это все взаимосвязано. Давайте будем настраиваться на позитив. Я благодарю всех за внимание, благодарю Боженька Вселенную за то, что дал возможность транслировать, передавать Знания. Пишите свои комментарии, с удовольствием отвечу, разъясню. Интересующие вас вопросы любого характера благодарю наш канал новый будем очень благодарны если вы поставите лайк подпишитесь это для нас будет иметь посыл для снятия дальнейших видео всем пока